Привет! Сегодня мне пришла посылка. Сейчас мы с вами ее будем открывать. Посмотрим, что там интересного. Но сначала подпишитесь на мой канал Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну что, пойдем смотреть. Вот такая вот посылка. Сейчас посмотрим, что там. Смотрим, достаем. Да что там видите? что это. Осины. Вот такие спортивные лосины с единорожками, фиолетовые с единорожками лосины. Сейчас мы посмотрим, какие они, вот. мягкие они, тянутся цвет у них вот такой вот я их уже, уже померил они мне подошли. они очень удобные мягкие тянутся мне понравились вот к низу идет такой голубой не цвет не голубые а здесь, здесь уже такой цвет, видео, Если вам приятно. понравилось видео, ставим лайки. Мне будет приятно.